Всем привет, короче, я настроил. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, ссылочку оставлю в описании, шмакайте на колокольчик, ничего не пропускайте, всем удачного, поехали! Сейчас минутку, подождите. Да. Все, все запустилось. У вас все видно, звук есть. Сделать чуть, -чуть погромче. Так, сейчас мы попробуем с на интервью запустим. Это вредно для здоровья. Мы самая опасная банда в городе. Типа не слыхал? Я не шпионил, клянусь. Просто шел мимо. Заткнись. У меня от тебя уже голова болит. Если я не успею нажать на кнопку, парень пойдет как горба Я работал в подземке, случайно увидел этих панков, а они меня за это чуть не убили. Дитка хроник. Куда катится этот город? Пора навести порядок. И кстати, то, что у вас там показано, что типа лучок и так черные там полоски. Вот эти вот клетки. Это я через тех модцев. Yeah, like уже близко. Это музыка. Офицер. Здорово, паук! Говорят, Апокалипсис намерен зарвать эту электростанцию. Так весь город без света останется. Пора с ними разобраться. На стрельба. Всем постам. Пора научить отвестись. Она движется прямо к станции. Мы не успеем. Она да, моя. Еще один, последний, а теперь прочь эту бомбу отсюда, не успеваю обеспечить, надо убрать эту дрянь отсюда и поживее, и кажется я даже знаю куда. Без разниц, кто сильнее, тот и устанавливает правила. Теперь мы сильнее, мы устанавливаем правила. Наше время пришло. Время апокалипсиса. Меня уже тошнит от вас, тупых амбалов. Вы не почувствуете силу, пока она не пнёт вас как следует. И даже тогда вам непонятно, как себя вести с ней. Что, ну, тут не себя возомнили? Ну так покажите мне, на что вы способны. 那嘛 Отложную тревогу. Сдается мне, вас супергероев не найдешь в желтых страницах. Меня зовут Девуф, детектив Девуф. Мне нужна ваша помощь. Полиции нужна моя помощь? Неофициально. Орден Дракона хвостов использует склад для ввоз оружия в город. Судья недоступна на область, так что мне туда не попасть. Но мне этот ордер не нужен. Сделайте снимки. Окей, я согласен. Давайте кое-что проясним. Я не люблю смотрительности, так что вы и я, мы не команда. Мы просто случайно сражаемся вместе с плохими парнями. Типа того. Кстати, прежде чем разнесете это место, получите какую-нибудь уикву фото или что-то вроде. Это упрочит обвинение, когда полиция явится расследовать беспорядки. Не ложанись. Пожалуйста. Показывай, насколько далеко и близко ты находишься от нужной тебе цели. Постарайся держать стрелку дальномера точно по центру. Это лакомый кусочек, детка. Поищу другой. Наверное, сейчас самое время ну, поговорить. По Отлично. Ваши деньги у нас. Хорошо. Так вас там пушек не верят. Не забывайте, кто ваши друзья, если что-то пойдет не по себе. на слабе. Всегда рад помочь. Кстати, тот твой снимок действительно поможет делать. Если борьба с преступностью надоест, запросто сможешь устроиться в гор фотографу. Спасибо. Буду иметь в виду. Ты подбросишь меня? Держись крепче. все еще с тобой не разговариваешь? Я уже все исправил, Джейм. Он просто не слушал его. Мы верим, что это я убил его отца. Но он же твой лучший друг, Питер. Он знает, что ты никогда не причинил ему беду. его и выяснится Университет на следующем ролике Спайдермен, Спасибо за просмотр, ставьте лайки,